Прежде всего, хочу поздравить жителей Старой Ладоги с юбилеем, желать всего самого доброго. У нас сейчас была очень интересная экскурсия по, в музее, потом в крепости. И один из э, тех, кто занимается поддержанием и исследованием здесь вот э, э, в Старой Ладоге сказал, что это наша историческая память можно отметить только, что к сожалению, она у нас очень короткая мы мало занимаемся этим и э, думаю, что в этом в том числе и, и корни наших проблем потому что если мы плохо знаем свою историю, то у нас э, неясные ориентиры развития. Это, это всегда так было и всегда так будет. Но судя по тому, что у вас здесь в Старой происходят, происходят, все-таки э, тенденции позитивные. Есть все-таки люди, которые понимают это, посвящают этому всю свою жизнь. И думаю, что будет правильно, если я выскажу им слова благодарности за тот труд подвижнический, которым они занимаются. И надеюсь, что и губернатор, руководители региона непосредственно и самой Старой Ладыки будут оказывать самую непосредственную помощь. И Валентина Ивановна, как полномочный да. представитель Президента, тоже будет Уделять этому внимание Ну а э, Сейчас я думаю У нас есть возможность Поговорить с вами о, о Проблемах, которыми вы занимаетесь В ежедневном режиме И прежде всего э, Хотел бы услышать ваше мнение О, о работе и жизни Муниципалитетов На, на своем собственном примере имея в виду прежде всего, что сейчас рассмотрен, вы знаете, закон о муниципальных образованиях, и правительство Российской Федерации активно занимается тем, чтобы создать финансовую базу для развития муниципалитетов. Во-первых, прежде всего, хочу сразу сказать, что Закон сам направлен на то, чтобы децентрализовать управление там, где это является обоснованным и где это должно привести к более эффективному управлению. Но оно будет таковым только в том случае, если муниципалитеты получат не только обязанности дополнительные, но и права, прежде всего, Финансовое обеспечение. Необходимые источники финансирования реализации тех задач, которые перед муниципалитетами стоят сегодня и будут стоять завтра в соответствии с этим законом. А на муниципалитетах лежат большие обязанности, прямо скажем, и вы знаете, это не хуже меня, за предыдущие десятилетия были сброшены просто проблемы, в частности ЖКХ, образование, значительной степени здравоохранения. И между тем, а между тем, достаточных источников финансовых для исполнения этих обязательств все таки не было. Так вот, правительство сейчас работает над тем, чтобы внести изменения в налоговые и бюджетные кодексы, с тем, чтобы создать необходимую базу для работы. И по примеру вот в старой Ладыки можно сказать, что... Как раз муниципалитеты непосредственно являются носителями и хранителями и нашей истории, и нашей старины. Здесь проживает значительное в таких образованиях, в таких небольших населенных пунктах проживает значительное население страны. Половина практически населения страны проживает в малых средних городах, в муниципалитетах. И от того, как будет Выстроенная жизнь здесь, конечно, во многом зависит самочувствие всей страны. Я бы хотел обратить ваше внимание, вернуться опять к закону и обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство, о котором мы уже неоднократно говорили, но я хотел бы, чтобы оно не осталось незамеченным. Один из основных смыслов. Изменения законодательства заключаются не только в том, чтобы разделить права и обязанности окончательно между уровнем муниципалитета, региона и федерации и наделить, соответственно, каждый из этих уровней источниками финансирования для реализации этих задач, но и создать условия, при которых вышестоящий уровень управления не будет вправе сбрасывать на нижестоящий уровень какие-то задачи, проблемы и вопросы, подлежащие решению. Без соответствующего финансирования.